Сначала тебе надо представиться и, по, и показать, как ты будешь приветствовать зрителей, если ты все-таки попадешь на мой канал и будешь сниматься. И, и смотреть, смотри, во время съемок ты смотришь не на меня, а вот, вот сюда, вот именно mm -hmm. в очко. Добро пожаловать за мой столик! Меня зовут Сумерин Павел. И я алкоголик! Понимаешь ли вообще на что ты подписываешься? В чем суть мо моего контента канала? Ну, само собой. Вот. Дегустация напитков еды. Замечательно. Есть ли тебе 21? Само собой. Иначе бы я не сидел здесь. Женат ли ты или состоишь в отношениях и может ли это помешать э, нашим YouTube делам? Не, я полностью холост. Женат и двое детей. Так может ли это как-то помешать? Это никак не помешает. Пиздит. Пиздит! Шо? А, есть ли у тебя хронические заболевания? Да. Алкоголизм. А че так МОЖНО было, что ли?! Как ты относишься к острой пище? Идеально. Лапшичку сам Янг отведает. Ну, я тебе честно скажу такую лапшу. Нормально. Ой, а по-моему ты вспотнул, друг мой. Вот такое вот. И вот эти вот люди спасают нас от полного пиздеца. О, губы так говорят. Назови три своих любимых безалкогольных напитка. Ну, давай так. Аж два. И кока-кола. А сок какой? Добрый. Добрый. Любой вкус доброго. Да. И какая разница, чем водку запивать. <связ PoisA tells you> три твоих любимых алкогольных напитка. У -у. Самогон, пиво, водка. Теперь расскажи зрителям, да, представь, что ты уже со зрителями. Опять расскажи короткую историю или какую-нибудь шутку, связанную с алкоголем. Но так, чтобы эта история была, ну или шутка, была интересна и не пьющим людям. Ну слушай, шуток нету, история есть. Коротко. Сидели, пили, вызвали такси, вышли покурить, пока ждали. но Подъехала машина, думали, так, да. открыли, сели. Мужик сидит, вцепился, говорит, пацану, вы чего? Мы говорим, так нам это, до да Волхова. Он я не таксист. Да? Ну, извините. Ты втираешь мне какую-то дичь. Может, мы попрощались? слушай, хороший мужик. Я просто похлопаю. Так, и, собственно, финальная часть. Максимально подробно выпей и максимально подробно э, опиши данный напиток. Вкус мягкий по нему градусов 40 ну может чуть меньше Клановирус, проклятый не дает распробовать дают фруктами фрукты светлые что гадать давайте выбьем действительно почему меня приятное послевкусие с легкое точнее легкое жжение во рту Слушай, я бы сказал какой-нибудь персик. Да ладно! Настой на то сухофруктов, типа компота или что-то. Не к персику ближе. Такой приятно сладкий персик. Но горький. Становлюсь ну, на все-таки на своем варианте. Ну что ж, вам прямой путь в угадайку. Мы будем снимать какую-нибудь скоро. Угадайку вам прямой путь, потому что у вас отлично получается. Вот это поворот! Не угадывать напитки. гречи там вообще не пахнет. В общем, мы рассмотрим вашу кандидатуру.